Привет, девчата и ребята! Сегодня я вам прочитаю сказку «Мамина Сибиряка». Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу и всего боялся. Треснет где-нибудь сучок, порхнет птица, упадет... Дерево, ком снега У зайчика душа в пятки Боялся зайчик день Боялся два Боялся неделю Боялся год А потом вырос он большой И вдруг надоело ему бояться Никого не боюсь Кри Крикнул он на весь лес Вот не боюсь нисколько И все тут Собрались старые зайцы Сбежались маленькие зайчата Приплелись старые зайчихи. Все слушают, как, как хвастается заяц. Длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают, собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого. И ты, косой глаз, ты и волка не боишься, и волка не боюсь, и лисицы не боюсь, и медведя не боюсь, никого не боюсь. Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрывая мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие их волчьих зубов. Очень уж смешной заяц. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело.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 Сейчас он остановился, понюхал, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк, и разыгравшимся зайцем слышит, как они над ним смеются, и всех больше хвостун заяц. Косые глаза, длинные уши, короткий хвост. Э, брат, погоди, вот тебя я и съем!»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 А вы как бы думали? Эх вы, трусы! С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится. Ну что, ребята, понравилась сказка? Читайте побольше книжек. Пока!